Привет, друзья! Это отчет за какое сегодня у нас число, за 20 февраля. Днем я расскажу, что я сделал сегодня для достижения своих целей в проекте Цель. Сегодня я весь день занимался созданием рекламной кампании для одного из наших проектов по продаже промышленного оборудования. А у нас есть знакомый человек в Челябинске, который имеет связи и выходы на различные заводы, которые нуждаются сейчас в заявках на производство там, нефтегазового, емкостного, теплообменного оборудования. И мы а, с помощью интернет-маркетинга эти заявки будем в ближайшее время добывать. Сегодня я составлял а, так называемую семантическую карту а, для того, чтобы а, охватить как бы, большой пул запросов. По тематике сегодня была тематика емкостного оборудования могу даже показать как выглядит эта карта на просто невероятных размеров. здесь различные страшные названия что-то вроде Аппараты емкостные, стальные, сформные аппараты емкостные, цилиндрические для газовых и жидких средств. То есть все вот это э, в течение, я надеюсь, этой недели превратится в семантическое ядро. То есть пол запросов, по которым мы будем давать рекламу и собирать, соответственно, заявки на производство вот этого большого, крупного оборудования. Ну искренне надеемся, что этот проект будет очень финансово прибыльным. Что касается остальных целей, я начал заниматься дома спортом, я понял, что на зал мне времени пока нет и дома периодически отжимаюсь, забывая сидеть в тишине и веду учет расходов и доходов. Почти дочитал книгу «Зеленый король», там наконец-таки началась экономическая часть и сейчас я на месте, где он продает нефтяные танкеры, это где-то две трети книги я прочитал вот что еще касательно а, касательно проекта по квестам сегодня пытался дозвониться до отдела аренды в двух торговых центрах но, видимо, у них несмотря на то, что сегодня рабочий день у них выходной и я решил не, не доедать дождаться нового дизайна, нового дизайна комнат который мне должен выслать партнер Сергей и, соответственно, уже вышли в новый дизайн и спрошу как раз насчет того, возьмут нас в аренду или нет. Ну вот, собственно, и все на сегодня. Может быть, буду еще другие видео что-то записывать. Вот, всем пока.